I think the girls with their nails Всем доброе утро, ребят, ну что у нас сегодня обзор утренних акций, посмотрим, что у нас интересного есть на серваках, может что-то поменялось, сегодня у нас пятница. Посмотрим, что интересного есть. Нифига на немке нету. Единственное, что на немке, чем хорошо здесь пират два раза идет по сравнению. Ну, то есть, два дня по сравнению с другими серваками. Изи просто. 25. 25 осколков уже механоида собрал. Такс. Все остальное. Понятно. В общем, ничего интересного на немке нету. А, единственное, надо было сейчас зайдем. Плюхи заберем. Сразу же, чтобы не забыть. Надо будет залететь в магазин. Посмотреть, что там у меня по картам. Насобиралось уже. Должно насобираться нормальный итем. Я думаю, вряд ли еще на карту вот так будет. Наверное, половину только собрали. Ну, жесть какая-то творится с этим плеером. Да, 9700, а карта у нас 30к, okay. я офигею. Но это надо еще, короче, как минимум сейчас посмотрим. Наверное, месяц, а то и больше фармить. 1800. Ну, считайте, 3000 плюс атака фортов. 70 тысяч. Да, где-то месяц надо фармить. Не меньше. Так, стирачки у нас нету. Блин, жду стирачку поменять некие так так она и не приходит что то последнее время они очень плохо начали падать а, окей поехали дальше глянем что у нас на английском серваке. блин везде эти обновы уже запарили сколько можно их штамповать все равно никто в эту локацию новую бегать играть не будет толком она у вас ни о чем просто а -а -а так, спринг пак. О, настолочка есть. Посмотрим. Так, новая настолка. Карта есть. Но это для того, чтобы карта... Сколько у нас тут? 12 и 12, наверное. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Да, 2 раза по 12 надо вытащить чтобы получить карту. Но это, конечно, Unreal. Знаете, если бы они еще сделали так, что если выбиваешь дубль, ходишь еще раз, то это было бы, конечно, интересно. А, так. По пазлам у нас сразу идет 3 героя. Причем, посмотрите внимательно. Берс практически так же, какие донатные герои стоят. Но это просто писец. Там 15, там 12 пазлов. Но... Просто нет слов. Насколько этот донатный герой не актуален. Так, 50 у нас за 6. Ну, такое себе. 7 уже продают этих. Раньше по 2 продавали, по-моему. Сейчас уже 7, как фиолетовые. В свое время вот эти, которые я вытащил. А, так, драгонурбы. За 1400 за покупку бинго островок да тоже что-то ничего интересного нету надеюсь вчера ребята кто дрочил успели пособирать героев что у нас сегодня за нами так нету да нету пока аккумуляции Ну вчера была возможность у вот без донатов собрать зефира без проблем и половину лисицы я считаю это вообще был крутой подгон плюс топовые эмблемы плюс скины оно реально того стоило так хорошо поехали глянем что у нас на русском сервере интересного да что сегодня пятница и вообще ничего прям такого нету так набор сокровищ бинго походу только на английском что-то интересное на русском вообще что-то печаль храсталку на русском открыли и пират на русском есть нифига себе так берс ну, вот кстати берс до да, осколки 70 штук мастер рун. плюх нормально дают так пират посмотрим вообще нифига не меняют в пирате нафига его менять, 100% так, спарящий остров короче, нифига нету толком, а что на рынке <laughs> на рынке вообще печаль могли бы уже давным-давно что-то интересное завести, народ бы забирал, нет, они короче, завозят всякую хрень Короче, нифига толкового нет. На Тайване, наверное, то же самое сегодня, короче, в пятницу. Единственное, что порадовало, это чисто, чисто настолько на английском. И все, больше нифига нету. Ну, плюс надо сегодня еще будет пофармить. Попробовать обратно зафармить на русском сервере и попробовать зафармить на английском сервере. за пределе. давно кстати я уже на английском не бегал я там и забил потому что там этот герой есть а вот немка и русский эти еще серваки актуально так тут у нас тоже я так понял нифига интересного нового нет Вообще как-то странно. Остров. Остров даже не меняли. Хотя здесь одного было одно из первых. Очень странно. Почему так? Значит, они последнее время вообще опаздывают с этими обновлениями. И здесь вообще нового героя в острове нет. Как-то странно. Вообще непонятно с этими их обновлениями, что куда и как. Почему такой дикий лютый разброс. Между серваками. Ну, берсеркера продают, конечно. А что по новому герою? И вот это вообще походу нету. Ладно. Да уж, короче, печалька. Вчера битву Гидли пробегали и все. И печаль. Дальше проходить нечего. Кроме этого. Шарик, кстати, обмен у нас на немецком тоже закончился. Это печалька. А, здесь тоже такая же тема. Один этот. <р arena> ну, надо пока халява, наверное, на этом, на немке забирать, потому что потом другой возможности получить просто скины не будет такую возможность упускать сейчас нельзя а, так -с. кстати интересно зайдем сейчас глянем странно что новую локацию не добавили сюда посмотреть, что тут как продвижение. Да какое оно всегда потопное. Так, эти три прошли. Осталось, ну, самое топовое, но я не знаю, кто имперский замок захватит. Это реально бред. А, так, ну-ка, сейчас я выйду. Ай, -я, я вообще вышел. Хотел посмотреть плюхи. Оу, и так я зашел все-таки. Все-таки я зашел. Точнее, захожу. Наконец-таки. Раздуплилась. Короче, битва замка уже не та, не тянет. И тянет комп. Не дает забирать сундуки. две гильдии, которые нахватали уже. Халява. Она мне фига не упала. В общем, такие вот дела, ребят. Печалька. Печалька, в общем. Будем, будем ждать следующую обнову.